Добрый день. Можно мне пропуск в 318-й кабинет? А вам зачем? Чтобы пройти мимо охраны. А вы кому? Девушка, мне нужно попасть в 318-й кабинет. Вы мне пропуск выпишите или как? А вы со мной в таком тоне не разговариваете? Я охрану сейчас вызову. В каком еще тоне? Я просто попросил пропуск. Вам здесь не лавочка, где все раздают? Так вы кому? 318 восемнадцатый кабинет. К девушке по имени Робин. Она один из спикеров в вашем центре. Ну сразу бы и сказали. Только время отнимайте. Я девушка занятая, не прохлаждаясь, знаете ли. Пропуск? Конечно, конечно. Держите. Спасибо. Ты какими судьбами? Дамскую комнату с моей аудиторией спутал? Твои тупые подколы меня уже не задевают. Я по делу пришел. Ну и что за дело? Будешь жаловаться, что цены на подгузники выросли? Вообще-то у меня вечером свидание. Ого. Девушка плохо видит или вообще слепая? Ты ей очки сломал? Угрожал? Неужели заплатил? Ты меня недооцениваешь. Познакомились с продуктовым, обменялись номерами, немного пообщались и решили провести вечер в приятной компании друг друга. Ого, так еще не все потеряно. Ну и куда пойдете? Я думал отвезти ее в кафешку у Дони. Как думаешь, хороший вариант? Понятно, все потеряно и безвозвратно. У Дони забегаловка на окраине центра, где курмит гориллы пиццы, наливает дешевое пиво и дает тачлек бомжам. Ты точно хочешь туда поехать? Зато там скидки на второе блюдо по пятницам. А потом в больничку и на тот свет. И что ты предлагаешь? У меня нет прикона с горшочком золота за пазухой. Ну, своди ее в золотого козленка. Ты типа пошутила? Да я серьезно, есть такой ресторан. Говорят, у них хорошая азиатская кухня, козлятина там все дела. Робин, либо ты сейчас даешь нормальный совет как наставник, либо возвращай мои деньги назад. Да, все, все, не надо ничего возвращать. На стейт есть ресторан европейской кухни. Называется Шалфей. Недорого и блюдо выглядит достойно. Отлично. Есть же у тебя какая-то польза. Будь на связи, если что-то пойдет не так, я позвоню. Такое красивое место. Наверное, все столики забронированы на неделю вперед. Да, у меня просто связи есть. Так что я легко договорился. Слушай, чувак, вот тебе десятка. Можешь найти нам столик на часик? Перенеси какую-то бронь или еще что. 20 баксов и столик ваш. Вот же, ладно. Только давай не у туалета. Я планировал целоваться с девушкой, а не с белым другом. Ты такой крутой. Мне нравятся крутые парни. Ха, спасибо. Что будешь заказывать? Хм, Какой-нибудь стейк и бокал красного вина. Стейк? Это ж сколько он стоит? 25 долларов? Да я здесь всю зарплату оставлю. Какая же ты сучка, Робин. Недорого, недорого. Квин, что ты будешь? Официант ждет? А, стакан воды и овощные закуски. А как же основное блюдо? Я думала, мы вместе выпьем. Я сыт и не хочу особо пить сегодня. Я ведь за рулем. Это же.. Ты что-то сказал? Да так, мысли вслух. Я пойду руки помою. Привет, а ты где? Я? А, -а, -а, -а я это куром помет убираю. Как свидание? Да, отлично, погодка прекрасная. Тебе, кстати, не жарко в маске? В какой маске? Ну, ты помет же в маске убираешь. Запахи, все дела. А, ну да. Робин, я вижу твою крашеную голову сквозь кепку. Иди сюда, вместе будем куриный помет убирать. Как свидание. Что ты здесь забыла? Ну, я же твой учитель, вся фигня, хотела добрым словом поддержать. И поэтому ты разоделась как шпион из фильма 90-х. Слушай, я по-дружески хотела помочь, а ты. Какой по-дружески? Ты меня стебала пару дней назад, а сейчас говоришь, что мы друзья? Слушай, ну люди меняются. Да боже, что я здесь распинаюсь? Посмотреть хотела, кто на тебя клюнуть мог. Боялась, что ты всю запоришь, обвинишь меня и я останусь без денег. А мне и за ипотеку платить, между прочим. Перестань следить за мной через книжку. Если что-то пойдет не так, я тебе напишу. Расскажи о себе, чем занимаешься, где работаешь? Ну, я обычный офисный работник среднего класса. Не из богатой семьи, люблю читать книги и гулять по ночному городу. Да, не густо. Я учитель средних классов, увлекаюсь живописью. Ты самоучка? Частично. Понятно. Сос, о чем поговорить? Сделай ей комплимент. Про прическу, там наряд. Тебе очень идет этот цвет. Он подчеркивает глубину твоих глаз. Спасибо. Я долго выбирала образ, боялась прогадать с дресс-кодом. И что дальше? Ну не знаю, спроси про ее детство. С кем ты постоянно переписываешься? Да так по работе пишут, извини. Ничего, я все понимаю, ведь когда у тебя много подчиненных, нужно всегда быть на связи. Подчиненных? Ну, ты сказал про средний класс, значит, руководишь каким-то отделом или командой? Ну, я часть такой команды, но не руководитель. А, ясно. Я сейчас. Ты чё, как баран, сидишь и мочишь какую-то херню? Быть мужиком, сделай что-то сам. Ты мой наставник или кто? Я тебе деньги за что плачу? Ну я в голову твою пустую не залезу же. Ты считаешь нормальным быть на свидании с одной, и а зажиматься параллельно с другой? А, это не то, что ты подумала. Да я вообще уборщица. Да пошел ты, Квин. Мало того, что бедный, так еще и бабник. Ну, знаешь, она не особо симпатичная. Я без макияжа и то лучше выгляжу. Знаешь что, Робин? Иди к черту. Ну я же правду сказала. Ты за мной следишь? Ну, возможно, сейчас я и вправду была виновата. Да не отчаивайся, найдем мы тебе еще девушку. Если твоя крашеная башка еще не поняла, то твои тупые курсы моя последняя надежда. Не знаю, что девушка может вам не понравиться. Денег нет, богатой семьи тоже. На лицо не особо вышел. И по характеру не Бэтбой. Может, я хоть секси хорош? опять повторяем ситуацию с Мамкиной юбкой и сопельками. Ты, может, и слащавый подросток, пусть по паспорту тебе за 20, но что-то в тебе девушки находят. Эта курица не зря ж согласилась на свидание. Значит, что-то разглядела. Знаешь, оскорбляешь ты лучше, чем поддерживаешь. Сочту за комплимент. А вообще у меня есть знакомая, у которой тоже в жизни все не очень гладко. Хочешь, я вас познакомлю? Думаю, общий язык вы точно найдете. Делай, что хочешь. Отрабатывай те деньги, что я вложу в твою методику. Тогда завтра в 4 приходи к нашему центру. Мы будем в аудитории 318, пропуск знаешь где взять. Да уж. Передавай привет отделу кадров за вашего администратора. Ну наконец-то ты притащил свой зад. Квин, знакомься, моя университетская подруга Лаура. Если вам понравилась серия, ставьте лайк и оставляйте комментарий. Это очень стимулирует на скорейший выход серии. Также не забудьте подписаться на канал и жмакнуть на колокольчик.